Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим китайский сладкий соус. Для этого нам понадобится томатная паста, сок апельсиновый, масло растительное, чеснок, имбирь молотый, лук репчатый, винный уксус, крахмал картофельный, вода, соевый соус, сахар. На раскаленном масле обжариваем лук и чеснок. Обжариваем, помешивая пару минут. Добавляем наш молотый имбирь перед окончанием. Хорошо перемешиваем. В миске соединяем апельсиновый сок, томатную пасту, соевый соус, уксус, сахар. Все хорошо перемешиваем. Добавляем это все в нашу сковороду. Даем закипеть. Размешиваем в воде крахмал и добавляем к нашему соусу. Все перемешиваем. Делаем консистенцию та, которая нам нужна. То есть увариваем его, помешивая. Соус с крахмалом довели до кипения. Можно выключить плиту. Наш кисло-сладкий соус готов. Его можно добавлять к мясу, к рыбе, к овощам. Приятного аппетита!